последствий в обоих случаях. Исследование проведено Институтом Кулакова, это Институт акушерства, гинекологии и перинтологии, который является главным учреждением, определяющим политику вообще окушерства гинекологии у нас в Российской Федерации. Это абсолютно правильное исследование, которое проведено на высоком уровне.